Всем привет, с вами Макс Репьев, и сегодня я хочу поговорить про стереотипы, плюсы и минусы Северного Кипра. И давайте, наверное, начнем с того, что многие не знают, что Кипр вообще делится на две части. Северную и южную. Это две разных локации, два разных государства с некоторыми нюансами. И южная часть Кипра – это Евросоюз, а северная часть – это Турецкая республика Северный Кипр. Но это не Турция. Вообще, Северный Кипр – это очень крутое место с, наверное, самым благоприятным климатом на Средиземноморском побережье. Здесь комфортно и зимой, и летом. 300 солнечных дней в году. Недвижимое стоит какие-то копейки. Например, квартиру в доме с бассейном, с фитнесом, с хамамом, с массажем можно купить за 4,5 миллиона рублей. Готовую – примерно примерно 75 тысяч долларов. Новый Мерседес Ешка стоит 3,5 миллиона. Это примерно в полтора раза дешевле, чем в России. А помидоры стоят... 15 рублей за килограмм при этом тут крутое европейское образование и совсем недорогая жизнь поэтому сюда идет огромное количество европейцев на обучение зимовку пенсию ну или просто вообще кайфовать и давайте вот сегодня с вами разберемся именно про стереотипы плюсы и минусы вообще северного кипра почему мы это все затеяли Первый стереотип это разруха. И у меня снова было такое мнение до момента, пока я сюда не прилетел. Я думал, что это жутко бедная территория, и без слез каждый день тут просто не прожить. Но по прилету мое мнение кардинально изменилось. Здесь очень крутое море, порядочная недвижка по формату, как в Дубае, с бассейнами совсем. И очень крутая размеренная атмосфера. И добрые люди при этом. Причем люди, которые не знают, что Кипр делится на две части, думают, что недвижка здесь стоит так же много, как и на Южном Кипре. И это прям глубокое заблуждение, потому что квартиру, как я уже сказал, можно купить за 4 миллиона рублей в доме с хорошим бассейном, фитнесом, хамамом, там, ресторанчик еще будет какой-нибудь снизу. А в стройке можно найти хорошие предложения по хорошим расстройкам, вложив всего 1,5-2 миллиона рублей. Ну, как бы, хорошее да, предложение. Но а для тех, кто знает, что Кипр делится на две части, то они знают, что Северный Кипр – это не непризнанная территория мировым сообществом. И это совсем даже не минус. Непризнанность не равно санкции. Здесь есть почти все мировые бренды, и не как-то подпольно, а официально абсолютно. Здесь есть официальные дилеры. Mercedes, BMW, Audi, Nike, Apple, Samsung, Soto, связь, Vodafone, банки и мировые бренды представлены так, что если хочется купить новый 14-й iPhone или новый гелик, то ты просто идешь в магазин и покупаешь его без всякого дискомфорта. Причем машины, как я уже вам сказал, например, та же Ешка стоит три с половиной миллиона рублей и это примерно в полтора раз дешевле, чем в России. Продукты также стоят недорого, помидоры там, ну вот я просто на них ориентируюсь, это 15-20 рублей. А вот про и я не интересовался, поэтому не могу вам сказать. Минус. Хотя его даже и минусом то нельзя сказать, что это остров, и на него в любом случае придется лететь с пересадкой. Если нет Шенгена, то пересадка в Стамбуле или в Анталии. Если есть Шенген, то вы спокойно прилетаете в Ларнаку, приезжаете на такси на Северный Кипр, благо все недалеко и стоит это все недорого. И у непризнанности есть еще большой плюс для тех, кто собирается инвестировать в недвижимость, потому что никто не знает, что вы покупаете и что вы продаете. Ваши деньги они находятся в такой как бы серой зоне мирового сообщества, но при этом недвижка ваша, все оформляется на вас и все как бы чисто и легально. Есть еще, знаете, такой стереотип, что Греция вернет Кипр себе. И плакали все ваши вложения, но тут есть такой маленький моментик. Как можно забрать то, что тебе никогда не принадлежало? Кипр никогда не был греческим. И под Грецией тоже. Он был египетским, персидским, византийским, римским, константинопольским, английским, французским, османским, потом британским. И в оконцове стал независимым. И в этом списке нет Греции. Так что Кипр населяет греки-киприоты, и это совсем другое дело. Но греческим он никогда не был. Были сторонники соединения Кипра с Грецией, но этого не произошло. Эти люди говорят, что Греция военным путем будет возвращать вот эту территорию. Но Греция и Турция... Страны НАТО. И воевать они друг с другом, ну, по крайней мере, напрямую, не будут. И некоторые слышат непризнанное государство и наверняка думают, что это что-то плохое. Наверное, там живут изгои, знаете, такие негодяи, которые ходят с пушками наперевес. Там у них вот здесь вот патроны. Преступность процветает, но это все не так. Преступности здесь почти нет. Люди даже не закрывают машины, в отличие от Южного Кипра и на улицах здесь крайне спокойно. Есть еще такой миф, что если вы купите квартиру на Северном Кипре и приедете на Южный с документами на эту квартиру, то вас арестуют и поставят в тюрьму. Такой закон действительно есть. Его приняли в 2006 году, но по факту он не работает. Сразу после принятия было показательное дело. Арестовали пару русских и англичан. И потом министр МВД Кипра лично извинялся за действие, и закон больше не применялся вообще. А теперь внимание. Закон этот вообще работать не может, так как не имеет за собой никакой законной силы в рамках международного права. Это все равно, как знаете, если бы Турция, которая не признает кстати, Южный Кипр, заявила, что будет сажать всех тех, кто приобретал недвижимость на Южном Кипре, на 7 лет в тюрьму. Потому что они считают, что те, кто покупал недвижимость на Южном Кипре, она точно так же была куплена нелегально и зачастую принадлежит туркам-киприотам. Вот как бы и вся история. И типа это все незаконно. В общем, можно спокойно покупать, потому что юридической практики за этим закона и нет. Ну и как бы огромное количество англичан и европейцев спокойно это все покупает. Также есть стереотип, что недвижимость покупается на словах и ничего нигде не регистрируется. Это совсем не так. Все регистрируется в государственном органе и недвижка только ваша и ничья больше. Причем, кстати, даже можно купить землю. Да, и, кстати, в 2004 году был референдум о соединении северного и южного Кипра. Северный проголосовал за, а вот юг против. Да, и на самом деле воссоединение много кому не выгодно. Минус даже будет в признании, потому что сейчас северный Кипр покупают, потому что он просто недорогой. И жить тут так же, как на южном, в том же самом климате, с той же самой инфраструктурой, но только в разы дешевле. И никто особо не хочет признание для того, чтобы это стало дороже. То есть Зачем просто за это переплачивать, за то же самое? Поэтому много кто этого не, ну, вообще не желает. В общем, непризнанность не равно отсталая дыра. И люди не находятся в экономической блокаде, экономика развивается, новые технологии и товары доходят, без всяких проблем, какого-то дискомфорта не ощущается. В плане того, что ты что-то не можешь купить или должен там какие-то там танцы с бумагой это делать, чтобы тебе это досталось. Ладно, в общем, с непризнанностью мы с вами закончились, чтобы вы знали, многие люди вообще переезжают на Кипр северный из-за школьного и университетского образования. И эти дипломы потом очень хорошо котируются в Европе. Причем знаете какой кайф? В школах не задают домашку. Дети учатся до трех часов. И сначала они проходят новую тему, а потом закрепляют ее уже вот после окончания уроков. И не нужно домой носить учебники, разбираться, долбить родителей. И дома дети только кайфуют и не достают вообще никого с тем, что они что-то не поняли, пап, помоги, разберись там Вот они и нервы, короче. Образование, конечно, платное, но оно сильно дешевле, чем платное образование в России. У меня вот товарищ устроил троих детей на образование в Кипре и платит за троих столько же, сколько платил за одного в России. Вот вам до сравнения. Помимо образования, здесь, кстати, очень крутая медицина и очень доступная. И, например, вырезать аппендицит стоит 200 долларов. И вам не будут делать полостную операцию. Сделают все аккуратно через надрез. Вы полежите в больнице дня два, в собственной палате, в комфортной, и вас отпустят за 200 долларов. Но и еще раз повторю, что основной кайф – это дешевые продукты, дешевая жизнь, и Кипр сам по себе хорошо развивается сельхоз. И то есть жить на нем дешево, комфортно, квартиры стоят копейки, машины стоят недорого. В общем, все, что хочешь, все стоит дешевле, а при этом кайфы те же самые, что и на Южном. И самое главное, что сюда едет огромное количество англичан, немцев, французов, турков, потому что здесь, и, опять же, все сильно дешевле, чем в Англии, Германии и, ну, и в целом в Европе. И самое главное, комфортнее по климату. Также еще бытует мнение, что на северном Кипре дорогая коммуналка. Зимой и летом это стоит столько же, сколько в России. Вот, например, мы считали коммуналку на дом в 200 квадратных метров с бассейном, с участком 10 соток. И получилось, что если вам будет приходить садовник, прибираться, убирать бассейн, включается туда химия, он, значит, будет собирать мандарины. И все это еще будет поливать плюс к этому еще обогрев дома вода в этот дом электричество интернет а, стоит 12 тысяч рублей по сути это столько же сколько зимой это пить дом в новокузнецке только тут зима два месяца а вот в кузне больше 6 месяцев но при этом цена отопления такая же а еще мне очень понравилось что тут нет муравейников здесь живет не так много людей вообще население всего именно кипра всего острова полтора миллиона из них кстати, 400 тысяч русских а вот территорию северного кипра населяют всего 400 тысяч человек так что простора тут прям хватает есть еще горная местность для тех кто любит походы они смогут себя заняться также эндуры квадрики то есть все без всяких проблем только без гор жить не может еще кстати в отличие от турции здесь нет мечетей ну точнее они есть но их не слышно и в 6 утра вас никто не будет теперь давайте поговорим о минусах северный кипр он не так хорошо развит но развивается то есть обслуживание и улыбки как вы привыкли видеть в турецких пятерках сюда только приходит, но очень быстрыми темпами нет нормальной системы общественного транспорта и с транспорта это только автобусы а, то же самое и с такси то есть такси можно поймать только с руки вот так вот или где таксисты припаркованы подойти и сказать куда вам надо ехать благо они работают там по счетчикам но есть конечно и разные и здесь просто нет привычных приложений, но и вы его можете сюда завести расстояние между городами действительно большие, нужна тачка, и если вы будете жить, например, в Гирне, а ваш ребенок будет учиться в Фомагусте, то вам нужно будет ездить туда-обратно на машине, а это примерно час, так что без тачки все равно не выжить. Не сильно быстрый интернет, и он спутниковое оптоволокно еще не завезли, но из Турции собирается его протянуть в ближайшее время. Посмотрим, как это будет. Правостороннее движение. К этому нужно привыкнуть, но это одна или две недели, и потом как бы все нормально. А также при покупке недвижимости застройщики указывают вам площадь квартиры с учетом площади коридоров, лифтов, мест под кондиционеры, холлов и так далее. Но не все. И вы будете платить за квартиру 50 квадратных метров, а по факту она будет 45. Но еще раз повторю: так делать не все. Еще есть минус: что в целом для заграницы, ну и, конечно, его минусом нельзя называть, что нужно знать английский язык, без него просто никуда. В общем, предлагаю подытожить. Мне кажется, что плюсов сильно. Больше, чем минусов, но кого-то, конечно, они остановят. Моя вообще позиция такая: живи здесь и сейчас, если нравится, то покупай. Рынок недвижимости интересный, самое главное, что он не перегрет: рынок растущий, и можно зарабатывать как на перепродаже, вложив рассрочку, так и на пассиве. То есть давать какую-то свою виллу англичанам, которые приехали в. Не знаю, понижется на себя. Еще раз повторю, моя позиция нравится, покупая. А если ты боишься, я хочешь 100% гарантии, то их тут нет. И вообще, в принципе, нигде 100% гарантий нет, даже в банке. Сама по себе недвижка растет на 15-20% в год, и на этом действительно можно подняться. Достаточно как бы спокойно. Было бы, как говорится, желание. Ну а если желание есть что-то прикупить для себя на продажу там, или для сдачи, то ссылки на нас указаны внизу в описании. Наш специалист проконсультирует вас по всем вопросам. Ну и также напоминаю вам, что у нас есть реферальные партнерская система и мы всегда готовы к сотрудничеству, так что если у вас есть клиент и вы можете передать его нам мы сделаем все на высшем уровне сработаем по красоте в общем господа с вами был я макс репьев если интересует северный кипр то ссылки у нас указаны внизу так что звонить пишите вам всем удачи хорошего настроения всех благ и пока